Всем привет, сейчас мой сын Тимур покажет как он рисует квадрат в программе Coral Draw. Он берет кривую без Е, ну, вот, вот он сейчас сам кстати рисует и делает вот такой прямоугольник. В принципе можно так рисовать квадрат, потому что есть инструмент форма вот здесь. И мы можем довести этот прямоугольник до квадрата. Но существует более простой способ. Для этого мы берем инструмент прямоугольник и рисуем прямоугольник. Чтобы нарисовать квадрат, нужно нарисовать этот прямоугольник с клавишей Ctrl. Вот получается равносторонний прямоугольник, то есть квадрат. Также рисуется круг. Он вот чуть пониже, чем прямоугольник в панельке. Если без контрола, то вот такой вот эллипс. А если с клавишей Ctrl, то ровный круг. Их можно закрасить вот тут с палитры любым цветом левой кнопкой мыши. Контур закрашивается правой кнопкой.